Всем доброе утро, ребятушки. У меня для вас интересное предложение. Я решил завтра, это у вас получается 26 числа, разыграть для вас интересную клавиатуру. Интересную механическую клавиатуру, ребят. Которую мне прислал за видосик MSI. Апрелевка. Вот, он продает оригинальные эти девайсы все. Но клавиатура просто очень шумная для меня. У меня дети дома. И вообще я стример, мне для стримов очень ну, громко клавиатура этой клацать, я не смог ничего сделать с этим. Чтобы ты получил эту клавиатуру завтра, тебе нужно всего лишь подписаться на канал и оставить комментарий под этим роликом. Разыгрывать будем комен... по комментариям. Самое главное подписаться на канал, потому что если ты оставишь комментарий, если ты выиграешь завтра эту клавиатуру в прямом эфире, я открою твои подписки и увижу, что ты на меня не подписан, клавиатуру ты забрать не сможешь. Будем сотрудничать только, так сказать, с честными людьми. Так как я честный человек, я люблю честных людей. Для того, чтобы открыть свои комментарии и чтобы я видел, на кого ты подписан, нажимаешь на свой лейбл в углу стрима, в углу YouTube-канала, настройки, вот настройки. Аккаунт, уведомления, воспроизведение, конфиденциальность. Нажимаешь конфиденциальность. Плейлисты подписки. Вот здесь у вас должно быть черным цветом. Показывать информацию о моих подписках. То есть, если галочка стоит, показываться не будет. Если галочка убрана, должно показываться. И самое главное еще, для особо непонятливых, я оставлю ссылку на Олимпикс, где подробно объясняется, как это сделать. Если на стриме во время конкурса будет много вопросов, как открыть, как открыть, я буду отдельно записывать этих людей, и люди не будут участвовать в конкурсе, даже если они победят. Потому что тех, кто не посмотрел это видео, соответственно, не может, не сможет открыть. Кто посмотрел это видео до конца, тот достойно участвует в этом конкурсе. По-моему, а все адекватно. Поэтому, ребят, жду всех завтра. Вот эта клавиатура кому-то улетит. Конечно, блин, наверное... да, Даже в Германию можем отправить. Я уже отправлял в Германию вещи всякие. Короче, так что, ребят, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео. И самое главное, еще что я хочу сказать. Покупайте оригинальные девайсы у моего друга Original MCI Апрелевка Mobile. Я вам скину ссылочку в описании под этим видео. Подписывайтесь, ребятушки. Всех обнял. Жду вас завтра на стриме. Розыгрыш будет в 20.00 по Москве. Всем хорошего вечера.